И даже иногда мне может и хочется сказать быстрые речи ⁇ Я поеду в Украину ⁇ или ⁇ На Украине у меня живут родственники ⁇ И то, и другое чувствуется правильно. Но после этих сотен наглых, беспардонных поучений я сознательно везде и всегда говорю только на Украину. Потому что просто достали. И потому что давление извне всегда вызывает противодействие изнутри. Но предположим, что вы сейчас устаканиваете свой украинский язык. И придумайте свои новые правила свои новые слова. Вы естественно имеете на это абсолютное право. Но какого хрена вы эти правила перекидываете на русский язык? Почему вы решили, что недавно придуманное вами словосочетание из украинского языка должно автоматически переноситься в русский? Вы хотите этим доказать что? Что по сути это одинаковые языки, которые должны подчиняться единым правилам? Какой-то странный противоречивый подход? С одной стороны, вы стараетесь отделить украинский язык от русского, а с другой заставляете меня вносить русский язык в ваши украинские прибамбасы. А что будет дальше? Вы меня начнете убеждать, что правильно говорите не кошка, а кишка, не зонтик, а парасолька, не сначала, а с початку.